Надеюсь, у тебя хорошие новости? К сожалению, нет. вы до сих пор не нашли. Мне нужны хорошие новости. Но, по крайней мере, остальные его тоже пока не нашли. У нас очень мало времени. Все приготовления почти завершены. И теперь все ждут, пока ты наконец решишь эту последнюю проблему. Я делаю все возможное. Что мне делать, если... Сконцентрируйся на его прошлом. Кто-то должен знать об исследовании Коленкова. Если он сам не раскроет нам свою тайну, кто-то сделает это за него. Надеюсь, с Максом и Олегом все в порядке. Они ведь не вчера родились, как-нибудь справиться с этими солдатами. Как нам снова выбраться отсюда, я пока не имею ни малейшего понятия. Подумаем над этим позже, пока я могу поискать лагерь, откуда отец выходил в своей экспедиции. Только где же мне искать? Кроме этой палатки, следов человека здесь не видно. Надеюсь, там мне смогут помочь. На вид очень прочный. Я не уеду отсюда, пока не узнаю хоть что-то, что прольет свет на похищение моего отца. Пакетик с томатным кетчупом. Очень даже вероятно, что хотя бы некоторые его ингредиенты действительно натуральные. Как жаль, что цивилизация проникла даже в русскую глубинку. Здесь должно быть все необходимое для выживания. На вид очень прочная. Пакетик с томатным кетчупом. Аптечка первой помощи. Для кого? Для алкоголиков? Здесь только бутылка водки. Ни бинтов, ни обезболивающих. Если, конечно, не считать водку обезболивающим. Думаю, в здешних местах это главное лекарство. Прекрасное животное. Наверняка из него вышел бы отличный ковер. Шерсть такая мягкая, она бы отлично. И не смотри на меня так. Я ведь могу подкрепить слова делом. Паилка пуста: Здесь о животных не слишком заботятся. Через небольшое отверстие в крышке видно, что она почти доверху наполнена водой. Небольшая пробка в бочке. Если я вытащу пробку из бочки, ее содержимое выльется на землю. Большой ящик. Скорее всего, для продовольственных запасов. Большой, тяжелый и бесполезный. Очень старое дерево. Должно быть, выжило при катастрофе сто лет назад. Кора отслаивается, но со мной тоже так было бы, будь мне сто лет. Этим мне дерево не срубить. Придется ограничиться корой. Огромный кусок коры. Липкая штука. Если я до нее дотронусь, потом руку вообще не отмою. Огромный кусок коры. В таком случае продолжу свое любимое занятие и начну все крушить. Это все, что осталось от ящика после того, как я на него обрушилась. Это все, что осталось от ящика после того, как я на него обрушилась. Простите, что вот так врываюсь, но я ищу. Еще... Лекарство, бумага, сгорела. Что? Какая бумага? Какое лекарство? Я ничего не понимаю. Кажется, старик вот-вот потеряет сознание. Я даже не уверена, что он меня слышит. Ему явно нужно какое-то лекарство. Надо поискать вокруг. Очень странное существо с открытым ртом. Похоже на щипцы для орехов. Нет! старик не одобрит если я заберу эту статую лучше ее не трогать простая деревянная ложка обычная жестяная кружка Одна из тех вещей, которые состоят из трех миллиардов маленьких ниточек. Такое ощущение, что они вот-вот рассыплются. Надо быть очень осторожной. Одна из нитей оторвалась. Мне больше и не надо, так что я оставлю бахрому в покое. Короткая шерстяная нитка. Острыми их точно не назовешь. старик выглядит не очень мне самой дальше не продвинуться так что если он не получит свое лекарство как можно скорее мне нужна ваша помощь лекарство. в таком состоянии он вряд ли сможет ответить на мои вопросы боюсь он вот-вот потеряет сознание А Решетка покрыта ржавчиной. Очаг уже остыл. Пергамент не сгорел, но почернел и обуглился. Эти обрывки бумаги почти превратились в пепел. Если я возьму их в руки, они тут же рассыплются. Надо придумать какой-то способ их восстановить. Острый камень. Неудачная забытая попытка вырастить помидоры. Растение известно ботаникам, как солянум ликоперсикум. В разных языках зовется яблоком любви или райским яблочком. Принадлежит к семейству посленовых. Что мне делать с этой жертвой засухи? Но и вонь. По запаху и виду очень напоминает серум. Я не стану подносить туда руку. Я получу ожог. Сибирская горячевка Похоже, это единственное растение, которое цветет в этих краях. Не знаю, находится ли это растение под защитой закона об охране природы, но оно такое красивое, что я предпочитаю сделать исключение и оставить его в целости и сохранности. Острый камень. Решетка покрыта ржавчиной. Острыми их точно не назовешь. Я, конечно, не специалист по точильным камням, но эти ножницы тупее уже все равно не станут. Но надо же! Теперь они смогут разрезать не только масло. Острые, как новенькие. Я не собираюсь гоняться за этим животным по всему пастбищу, чтобы сделать ему новую прическу. Бедное животное пьёт с такой жадностью. Прекрасное животное. Тихо, тихо. Запах не очень, зато мягкий. Шерсть все время падает с ложки. Я связала шерсть в небольшой пучок. Если я возьму ложку, шерсть и эту нитку и. Эй! <связываю> сработала! Не шедевр, но для дела сгодится. В ней находится смола. Отличная мысль. Возьму кружку и суну ее под пар. И через несколько секунд моя рука будет полностью сварена и готова к употреблению. Смола, скорее всего, расплавится в кружке. А это не сильно мне поможет. На дне смола, сверху вода и вокруг всего этого кружка. и на греве смола перемешалась с водой и стала практически жидкой. Смола все еще достаточно жидкая, чтобы ее можно было на что-нибудь нанести. Если я осторожно нанесу смолу на бумагу... Сработало. Пять частей источника жизни, две части корня слез, одна часть брата золотого яблока, три части капель упоения. Принимать сразу перед тем, как смесь... Объединиться с ветром. Здесь не указано, какое действие должна оказать смесь. Лишь перечислены ингредиенты и их пропорции. Эй, старичок, проснитесь! Это рецепт вашего лекарства? Очень похоже на рецепт. Старик хочет, чтобы я приготовила лекарство в этом пузырьке. Мне надо поторопиться с лекарством. Долго он не продержится него дал мне этот маленький пузырек. Думаю, он хочет, чтобы я наполнила его лекарством. Пять частей источника жизни есть. Кетчуп делают из помидоров. Помидоры принадлежат к семейству посленовых. Название «помидор» пришло из итальянского языка. Оно значит «золотое яблоко». Здесь прослеживается связь с братом золотого яблока. Попробуем. Я знаю, эти растения находятся под защитой закона об охране природы. Я буду очень осторожна. Второй свежести. Паров серы больше нет. Остался один только запах. Это растение вряд ли сюда поместится. Так, доза, я думаю, правильная, если это, конечно, корень слез. В пузырьке уже находятся следующие ингредиенты. Одна часть брата золотого яблока. Две части корня слез. Пять частей источника жизни.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 В рецепте говорится, что принимать лекарства надо сразу перед тем, как смесь объединится с ветром. Понятия не имею, что это значит. Лекарство еще не готово. Надеюсь, это шаманское зелье не пыхнет мне прямо в физиономию. Я понятия не имею, как определить, что смесь готова. Но прежде чем она вся испарится... испариться. Ну, конечно. Принимать сразу перед тем, как смесь объединится с ветром. Значит, лекарство готово. Думаю, в здешних местах это главное лекарство. Я бы ни за какие сокровища в мире не стала этого пить. Остается надеяться, что старику это поможет. Выпейте. Надеюсь, это вам поможет. Спасибо! Не за что. Что случилось? Небольшое разногласие с охранниками. С охранниками? С исследовательской станции? Да. Я... Ну, это не неважно. Неважно? Да вас чуть не убили. Да ведь не убили же. Ты же здесь не за тем, чтобы помогать мне, правда? У тебя есть ко мне вопросы? Да. Откуда вы знаете? Твои глаза выдают тебя. Глаза всех выдают. А твои глаза мне... Знакомые твои глаза. Они уже были здесь когда-то очень давно. Я? Я никогда раньше здесь не была. Твои глаза были здесь. Но это не были глаза юной девушки. Ты, дочь, как же его зовут? Владимир Коленков? Вы знаете моего отца? Да! Да, его звали Владимир. Он пришел ко мне тогда, как ты сегодня. И те же самые глаза. Мне нужна ваша помощь. Если вы знаете моего отца, то можете рассказать мне, что произошло здесь, тогда, много лет назад. Я всего лишь пастух. Я всегда был пастухом и останусь пастухом до конца своих дней. Но... Я знаю свое место в жизни, и тебе следует знать свое. Послушай простого человека. Мой сын меня не слушал. Что вы имеете в виду? Ты хочешь знать, что произошло здесь почти 50 лет назад, и что происходит сейчас. Мой сын тоже был любопытным. Не желал меня слушать. Он нашел в лесу странный кусок металла И начал задавать вопросы Неправильные вопросы Неправильным людям И больше я никогда его не видел Есть вещи, для которых мы просто не предназначены И если мы этого не понимаем Послушайте Возможно, вы сейчас говорите очень мудрые вещи, но мой отец в опасности, и мне нужна ваша помощь. Я знаю. Я вижу это по твоим глазам. Ты такая же, как твой отец. Я и его предупреждал, но он тоже не захотел меня слушать. Он вошел в проклятое царство Агды злобных огненных птиц, присланных сюда в год великой катастрофы, чтобы они сеяли бесконечные болезни. Твой отец не внял моему предостережению, и его спутник дорого заплатил за это. Я знаю, что не смогу тебя остановить, поэтому я скажу, где у твоего отца тогда был лагерь». «Иди по северной дороге до болота. Там ты найдешь то, что ищешь. Только запомни мои слова. Будь осторожна, очень осторожна. Здесь происходят такие вещи, которых никто не в силах понять».